Дорогие друзья, праздник не за горами, с наступающим вас Новым Годом, на праздничный стол предлагаю вашему вниманию розбив. Не просто розбив, а праздничный розбив. Отличаться он будет вот чем. Значит, во-первых, я расскажу и покажу, как очистить вырезку. Во-вторых, праздничный розбив делается из вырезки, а не из какой-либо другой части. Значит, смотрите. С этой стороны у меня была голова, я ее отрезал. Ну, это вот тут что-то какое-то такое, отросток мяса. С этой стороны хвост. Пленка, или ее еще называют фольга, ну, потому что она такая блестящая, всегда начинает отходить в сторону головы. Поддевайте ее. И... Она, знаете ли, сама просится, как бы. Можно, конечно, ей помогать ножом. Вот таким образом. Стягивая по чуть-чуть. Но получается кусочки мяса отрываете. То есть нужно немного покорпеть, но руками аккуратно тянуть, отрывая по вот по такому маленькому волоску. Как только вы будете тянуть фольгу от головы к хвосту, как тут же будет она задирать мясо и уходить вглубь. Так делать не нужно. Видите, легко и просто. Тут все действительно нужно только подцепить, тут подцепить, тут помочь. Тут дело такое житейское. Кто-то охлаждает сильно-сильно, потом начинает ее там как-то срезать. Ну, самое главное, что нужно знать, это вот тяните от хвоста к голове. Значит, дальше смотрим, что нам. Если вдруг не нравится цвет мяса, значит, берем его и легонечко срезаем. Это все в котлетке, в переработку собачкам, кошечкам, кому угодно. Потому что, видите, мясо немножко заветрилось, и мне хочется дойти до... Красного слоя. Вырезку кладем вот сюда. Вырезка тоненькая, говядинка маленькая. В общем, все как полагается. Для маринада. Тимьян. Не жалейте. Все равно мариноваться она у вас не будет сутки. Максимум 15 минут. Розбив хотел сказать. Розмарин. Розмарин не жалейте. Ароматика должна быть здесь. Теперь чеснок. У нас будет полным полно заправки разный для самого розбифа, поэтому чеснока много я не кладу, ну дабы просто обозначить его вкус, дать аромат. Обязательно масло, обязательно соль. Соли не жалейте. Черный молотый перец. Отлично. Красный молотый перец, острый, немного, а то при обжаривании будет лететь, капсаицины будет пахнуть в глазах, в носу везде. И смотрите, что я еще сюда добавляю. У меня есть петрушка и укроп, толстые стебли. Я беру, выравниваю их и мелко режу. Мелко режу толстые стебли и тоже отправлю в маринад для ростбифа. Во-первых, всегда такие стебли рекомендуется отправлять в маринад. Во-вторых, не будешь же их выкидывать. Пусть они сделают свое дело. Понимаете, я вот их порезал, и уже аромат по кухне такой. Замечательный, такой замечательный. Сюда я хотел добавить немного соевого соуса. Но добавлять его не буду. Все, этого достаточно. Нужно все это тщательно помассировать. Помассировать таким образом, чтобы у нас соль, травки-муравки, чесночок. Все разошлось. И дадим постоять куску мяса уже помассированному. Ну, как я говорил, 15 минут. Сковородку нужно хорошенько раскалить. А с прекрасного ростбифа нужно убрать все лишнее, чтобы не горело. Да, прям вот так. Но все эти травки-муравки, ничего не выбрасываем. Все оставляем на противне. Потому что у нас еще ростбиф будет догреваться в духовке. Почему праздничный ростбиф я называю ростбиф из вырезки? Да потому что вырезка нынче совсем не дешевый продукт. Лично для меня. Кусок говядины жарится на том масле, которое прилипло от маринада. Ни в коем случае нельзя сюда лить в сковороду масло, масло видите, она у меня полностью сухая. Да еще и горелочка, я его лишнее выжигаю. Во-первых, получается аромат дымный. Во-вторых, нужно вам подобрать сковородочку, которая хорошо жарит. Ну что, готовится розбив довольно быстро. Я имею в виду, обжаривается довольно быстро. можно даже немного помочь горелкой я всегда это делаю, чтобы аромат образовывался у нас розбив должен быть вот вот она реакция Маяра, понимаете? карамельная корочка легкая кто-то называет, запечатывает соки внутри это такая все какая-то мы бы так хотели думать но поистине это немного по-другому. Это всего лишь вкус. Видите, у меня практически сухой верх. То есть я жгу. Жгу, катаю, катаю, жгу. Мясо у меня лежало при комнатной температуре практически 3 часа. То есть оно теплое. Если вы надумаете жарить из холодильника вырезку, вы не добьетесь такого колера, не пустив влагу. А нам влагу ни в коем случае нельзя никуда выпускать. Все, теперь я переношу вот сюда. Вот он, кусочек ростбифа. Но еще не готов. Для пущей готовности, радости и всего прочего нужно, во-первых, добавить сюда немного розмаринчика, травок-муравок сверху. А сбоку Нужно воткнуть в него термощуп, центр, куска, загоним его подальше. О, о Текущая температура 22 градуса. Смотрите, как хорошо прогрелся э, розбив, ну, в смысле, кусок мяса, что э, у, у него 22. А нам нужно 55. Будем делать медиум ре. А, да, кстати, установить нужно 50. 1, 2, 3, 4, 5. 55 градусов. Все, теперь отправляю в духовку. Духовка у меня там стоит 160, а на самом деле внутри 200, видите, у меня термометр показывает. Это плохо, поэтому мы сейчас будем опускать температуру в духовке, смотреть, чтобы у нас она упала, да. Нам 200 градусов много для того, чтобы просто прогревался ростбиф, нам нужно Градусов 150 желательно. Вот так вот сделаем. Иначе он будет жариться и воду выдавливать. Этого нельзя делать. Ну вот, видите, температурка уже прям пью-пью-пью-пью-пью-пью. Поэтому все, закрываем. 150 градусов. Но это здесь 150. Там чуть больше. Давайте я вот на 140 поставлю. До 55, до 55 ждем градусов. И вынимаем, даем ему остыть. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Так, ну что? 56 градусов. Вот этот красавец. Из него чутка начала выделяться влага. Теперь я отправляю этот кусочек мяса отдыхать на 15 минут, пока все соки устаканятся, и он станет годным для нарезки. Итак, друзья, у нас подостыл розбив, пора его резать, желательно, чтобы он остыл вообще, потому что это холодная закуска, холодная-прихолодная закуска, остынет совсем, будет хорош, уплотнится, он, он и так съежился, видите, вырезка, какого, какого размера была и какого стала, это далеко не убираю. Дальше поймете почему. Медиум ре 55 градусов, но пока остывало, дошло до 58. Все кусочки с дырочками я отложу, а дойдут лишь до тех, которые у меня идут цельные. Вот смотрите, что получилось. Край практически не высох, внутренности розовые, мягкие, нежные. Планировал медиум ре, получил медиум, но Судя по тому, как он режется, я понимаю, что из вырезки, конечно, розбив получается -то помягче, но подороже. Но зато на праздничный стол сделайте приятное своим. Если ваша семья мясоеды, я вас уверяю, это будет прям отличное новогоднее угощение. Потому что, ну кто не любит розбив? Все любят розбив. Нарезаю тоненько. Любое мясо, еще раз напоминаю, любое мясо. Говядина, свинина, индейка. Чем тоньше нарезана, тем удобнее есть. Какое бы оно мягкое не было, режьте. Чем тоньше, тем лучше. Жженые помидорки я обещал, будут. Оставляем светочками помидорки черри. Так делают в ресторанах. Чисто ресторанная тематика. Помидор сгорает, кожицу с него очень легко снимать. Он приобретает аромат. Тарелка здесь нужна белая, исключительно белая. Розбив накидываем хаотично. Да, он должен быть розовый, красивый. Сегодня по-праздничному. Соответственно. Новогодний стол должен быть украшен по-настоящему. Ведь розбив может быть не в количестве одного таза, как, например, салат Оливье, да? А только лишь в том количестве, которого требует, так сказать, эстетика. Эстетика, нежная розовая вырезка. Это украшение любого стола. Поверьте мне. Теперь мы сюда добавляем жженые помидорки. Да, вот как-то так. Теперь добывают сюда каперсы на веточки. Так. Что это за мелочевка у меня? О, арбузики пошли. Арбузики пошли. Там, где розбив, вы понимаете, да, что это намек такой на карпачу Потому что карпаччо тоже из говядины. Тоже вкусная, ароматная. Малыша куда-нибудь сюда. Черный перец. Далее по списку у меня идет оливковое масло. Далее по списку у меня идет табаска. Я вообще без табаска никакие виды карпачу не ем. А розбиф тем более, это хоть и не вид карпачу. но острота. Во-первых, нужно дать по капле на помидорки и немного сбрызнуть острым соусом само мясо. Зелень? Да не буду я зелень сюда добавлять. Или добавить? Не надо, давай. А, вот же у меня соус. Последний важный ингредиент. Вот смотрите, весь соус, который вот здесь у меня, вытекал сок из мяса. Он ароматизировался травками, муравками, которые здесь были. Здесь масло, еще что-то. Вот его не забывайте. Он создан был этим куском мяса. Он и должен к нему, так сказать, присоединиться в процессе вкуснейшего поедания, Превращение всего этого чудо блюда. Звучит как чудо блюдо в праздничный. Да ну дай мне две штучки, я отсюда Ты На какой хрен? Очень. На какой хрен? Это не. На какой укроп, сказал бы. Все, здесь нужна зеленушка, чуть-чуть, вот прям три веточки, маленькие, ненавязчивые, вот смотри, все, видишь, все, все, попробуй хоть, место. Блин, а я давно розбив не готовил, слушай, это великолепно, это великолепно, тут... Я представляю, что вот здесь, если это мясо само по себе просто шикарное, то праздничный стол обязан быть праздничным, а не каким-либо другим. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Мне все понравилось, сделайте так же, и вам понравится не меньше моего. С наступающим!